Добрый вечер, с вами корейский язык с нуля каждый день. Вчера мы с вами летали, а сегодня будем проходить согласные звуки. Согласные звуки, тяим. К сожалению, у меня не получается напечатать пока по-корейски, потому что не все печатает еще. Но когда это все осво освоим, тогда будем печатать уже нормально слова. Может быть, здесь, в этой, в этой программе, Microsoft шрифты, может, надо переустанавливать. Здесь не все получается. Видите, некоторые получается печатать, некоторые нет. Гласные мы с вами прошли. Гласные у нас есть такое правило, что гласные они не пишутся одни, они все время пишутся, все время согласны и. Есть еще, допустим, если начинается слово с гласного звука, то э, пишется буква такая, а потом мы ее будем проходить, тоже согласный звук, муа, ну, как носовое. Муа. Можем даже где-то здесь ее в, в нашей программе посмотреть. Вот, вот этот звук. Ну, это чуть-чуть попозже. Вот, все согласные у нас делятся... Ну, это, это, конечно, не все еще пока что. Но вот основная группа, чтобы было понятно. Согласных вообще много их. 19. 19. Скользящие, смычные и взрывные. Эту таблицу я потом прикреплю к уроку. И здесь у нас... В чем здесь их отличие? Видите, как они, собственно говоря, похожи друг на друга, да? Вот этот ряд весь. В скользящих струя воздуха проходит беспрепятственно. То есть практически звук произносится почти все. Есть аналоги в русском языке. Вот, это у нас, нас киёк. Мы пройдем а, буквы киёк, тиыт, потом пиып, сиот и чиит. Сейчас послушаем. К, Т, Т, т, т, т, т, т, Ну да, тут мужской голос согласно не произносит почему-то, но ничего страшного. Очень практически э, э, произносим как э, русский звук, к, К, ко. Бывает еще по, по некоторым правилам, произносится иногда как к, иногда как г. Го, например, го, га, бывает... бывает э, ну вот, насчет га, не знаю, но го это точно бывает такое. Потом, значит, у нас э, тит. Т, да. Т или Д. Та, Да, Ту, Ду. П, П, Па, По. С, Са, Со, Су. Ч, Звук среднему между т и ч он такой э, как мягкая мягкая ч, ч ча чо и так как мы знаем уже гласные звуки э, мы можем писать э, не только можем писать ки еще все что мы знаем К, Г, также тут ди это мы потом напишем э, в, в программе напишем вручную и естественно на, на в тетрадке будем писать тоже вот таким образом кг тд пб с Щ, еще когда читается с буквой и читается с, и, с ютированными. я ее Ё, Ё мы проходили это читается как Щ, щ. Немного. Щ. Щ. Щ. Щ. Щу. Щ. Вот. такое мягкая, мягкая буква Щ. Такая. И также здесь у нас также ТЯ, ТЁ, ТИ. Но вот с этой, с этой буквы у нас не бывает иютированных не бывает звуки да? Я, Ё, ю ю Вот с этой буквы они не пишутся. Значит, вот это... Я думаю, сегодня мы вот эту часть таблицы пройдем. Струя воздуха проходит беспрепятственно. То есть мы... Произносим, произносим просто, не, не напрягаясь. Да? И в чем отличие? Здесь у нас смычные согласные. Органы речи плотно сомкнуты, воздушная струя не может преодолеть препятствия. Поэтому звук обозначается двойной буквой, как будто звук наслаивается на другой, не сумев выбраться. Таким образом мы произносим ту же букву, только... А, напрягаем органы речи, смыкаем, произносим ка ти. Та, ти, па, пи, са, чи. -тя. Сейчас послушаем еще раз. П-С-Ц-К-Т-П-С-Ц. Вот. И еще у нас одна группа «Взрывные». Тоже органы речи плотно сомкнуты, но воздушная струя разрывает препятствие и силы вырываются наружу. Происходит э, такой как бы взрыв при этом э, от звука... Вот здесь у меня ничего не записано, видимо, я... Видимо, этот момент проспал на уроке в свое время в школе. И, э, короче говоря, здесь у нас произносится такое с придыханием, то есть к... И также тут «ка», «ки», «та», «ту», «па», «по», «ча», «чи». И давайте послушаем. К, к, «ты», ну вот этот звук я произношу немножко похоже на русское Ч, но вообще-то, наверное, его надо произносить Ч. Ч. Чингу. Вот. Чингу – это друг, значит, по-корейски. Чингу. Ну, давайте попробуем теперь, э, теперь попробуем писать. Потому что писать нам надо, без этого никуда. Может быть, э, через... У меня был перерыв в обучении, и э, я мог забывать слова, хотя слова тоже, естественно, учил грамматику. Но бывают длительные перерывы, год и два бывает, когда не занимаешься, забывается очень многое. Но вот слова, вернее буквы, да, которые я писал, буквы, слоги, то есть я это все не забыл. И как читать я не забыл. Поэтому у кого так память работает, зрительная, может у кого-то слуховая работает, поэтому мы попробуем писать. Вот так же пишем со всеми буквами. К, ги. Чаще всего слог читается как ги, может быть и может быть, и ки, и ки читаться и ги в конце, например, пулько ги читаем читаем в этом слове. И так пишем со всеми буквами. Буква Киок, она пишется... Вот она называется, как надо было нам написать. Называется по-корейски на киёк. Это значит у нас вот так. Ки. Вот эта буква, которую я говорил, что гласные не пишутся отдельно. Потом Ё. И к. вот. Пишется, можно писать так или так писать. Здесь в основном шрифт. Ну, кто, кто как пишет. В принципе, для, крас... для красоты пишут также определенные правила, честно говоря, есть ли так писать или так, я не знаю, но в основном по шрифтам, если посмотреть, пишут по-разному. Мы видели вчера, да, летали в, эту, в университет в Северной Корее. И там написано, как вы видите, таким почерком, таким шрифтом, что я даже и прочитать, собственно говоря, не все смог. Вот Киег. И пишем дальше. <coughs> вот может, может быть сразу, да, сразу рассказать, как почему это вот. Не, не иероглиф именно, да но как вы уже поняли, что это буквы, 40 букв, да и а, почему так пишется, то есть вписаны они воображаемый квадратик, то есть такой квадратик и в этот воображаемый квадратик вписано все слово, а может быть оно состоять а, из нескольких слогов, а, то есть слог вписан в квадратик не все слово а слог то есть он может допустим быть, состоять из двух букв ки да а может состоять из трех допустим ки -к», тоже квадратик и может также состоять и из четырех из четырех букв ну, сейчас пока, чтобы не путаться, и я это все мы попозже. Из четырех уже. Когда начнем читать, пройдем все буквы, начнем читать. Вот, то есть вот, видите, как пишется ⁇-⁇ а ⁇ а, КЭП пишется внизу. И какие у нас еще с вами остались? А, ну, практически все, наверное. А, Практически, наверное, все. Также. Кя. Кё. Кё. ю, к и еще вот к. Я эту букву ну, как бы не то чтобы я ее не очень не очень люблю, но, но как бы ее немножко немножко Путаю, побаиваюсь ее, и э, в словах, например, он будет встречаться, может быть, на слух, для чего я хотел еще рассказать, что э, потом, если придется вам учиться в школе в какой-нибудь корейской, писать диктант, и, и, буд и будет на словах, например, есть э, слово э, ха со да? ну Мы еще эту букву не проходили, допустим, ха СО, so, СО. So. То есть, это как-то слышится... Э, слышится два О. И какой-то из них это вот это О. О. А какой-то У звук. Но на слух очень трудно определить. И вот до сих пор я... Не знаю. По-моему, вот так пишется. х СО, СО. Но может быть, я... И ошибаюсь. Вот эти вот, вот эти вот буквы, да, тем более, когда они идут подряд. Ну, или, допустим, в каких-то словах тоже, где окончание. Например, «криго». «Ки...» «Р» мы тоже еще не проходили, а букву. «Криго». «Криго». «Криго». «Криго». «Криго». Видите, она, по-моему... Слышится тоже как О, и кажется, что надо писать вот эту букву. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, нам, на, нам это пригодится, чтобы мы различали. Чтобы я и, и я различал тоже, в первую очередь. Ну и вы, конечно, тоже. Чтобы не было более сложных уже... Более сложное обучение, оно, конечно... И я пойду в школу корейского языка, и вы, я думаю, если будете изучать и в институт или какие-нибудь курсы. Конечно, это лучше и произношение. Надеюсь, там будет носитель языка, который поможет нам в этом. Вот. И теперь мы пишем то же самое с буквой, с буквой, как она называется, правильно, вот сейчас она пишем. Тилыт. Тиг, Произносим тиг. Здесь немножко в произношении вот эту м -м, букву тоже по правилам чтения мы ее немножко заглушаем. То есть не тиг, а тиг немножко так обрывается. И вот так же мы пишем с вами то же самое. Все наши гласные, чтобы гласные тоже не забыть, пока согласные проходим. Та, то, ты, ту. до ти ти то есть получается у нас тоже здесь с вами э, с вами шесть вариантов потому что эта буква тоже не пишется э, не пишется с ютированными потом таблицу я подробно начерчу когда уже согласные все мы пройдем и, гл и гласные но там в принципе гласные мы прошли остались у нас дифтонги и, и, и, и, и тогда эту таблицу начерчу и все будет понятно следующую со следующей буквой также пишем следующая буква у нас называется а, пи пи пи, пи Можно писать вот так красиво тоже. Вот тоже это э, пишем вот эту «н». Она не читается как согласный звук. Она просто для того, чтобы гласная у нас одна не стояла. пи и то же самое с вами пишем, гл э, согласны, гласны. По. Ой. По. Пы... Пу. Пи. И у этой буквы у нас все. Здесь участвуют все наши гласные. Пя. Это надо не забыть нам. Пу. Пу. Пу. Так, ничего мы не забыли. А и вот эту тоже мы. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот эту так заново напишем. Пил, пил, пил, пил, пил, Да. Так надо нам еще, а, что мы еще с вами значит, киёк, тигит, пип еще две у нас осталось на сегодня. Сегодня такой сложный урок. Послушаем еще раз гласные. А, я, о. Я у, ю, у, ю, и, а, я, о, я, у, ю, у, ю, и. Вот, ну давайте, давайте теперь э, я напишу еще, чтобы. Э, Думаю, вы поняли, как писать. Напишу еще, э, как называются буквы, значит, э, щет и тет еще напишу. И с буквой э, щиот мы тоже напишем, э, тоже напишем э, все слоги. Да, может быть, и стет тоже напишем. Стиуит, вернее, чит. Счет вот буква. Здесь в этом слоге читается тоже как Т такое приглушенное, это правило чтения будет. А это у нас вот э, наше М согласный и О буква. счет Счет. И напишем то же самое все слоги. «Са вы увидели в группе, да, слово «са», это «рыль» у нас, мы еще не проходили, «саран», «саран» слово а, по-корейски «любовь», а также есть слово «са», Сарам. Сарам – человек. Са-со. Вот это са-со. Единственное, что э, со всеми э, звуками, да, я уже говорил, читается. Щи. Не, не си, а щи. Ща, що, що, що. Теперь что у нас еще осталось? Сы. Так, вот эти он читается как такое мягкое ся. С. Так, сы. И что у нас, значит, раз, два, три, четыре. А, ну и наши любимая, которая. Со. И еще СУМ. СУМ. Десять. И буква у нас на сегодня согласный звук последний. Это Ч. Называется ТЮТ. Это кажется, кажется, что это сложно, но если вот вы видели первый самый, первый самый урок, как бы не урок, а как, когда я вспоминал, как учил, да, и тетрадку видели, вы видели, что все время, все время несколько страниц списано буквами, буквами, буквами, слога слогами, слог, слог, слог, такие, такие, потом более сложные. И все это запоминается, рука набивается, голова тоже все запоминает прекрасно. И э, все. Можно медленно, можно побыстрее. Кто-то, может быть, уже меня и обогнал э, здесь уже давным-давно. А кто-то, может быть, уже прекрасно все это и знает. Но повторение мать учения. Эта буква у нас э, ТИТ. Она тоже пишется только с нашими, так скажем, основными. Тя, Тё, Ти, Ти, тел вот таким образом что мы можем вот эту таблицу да где именно пишутся вот вот эти у нас буквы да а где не пишется эту таблицу я начерчу уже попозже. а вот эту таблицу в эту таблицу я прикреплю к уроку. в документах она у меня так что все будет понятно я думаю и всегда вы можете зайти на сайт тот по ссылке который у меня там есть э, которым мы пользуемся звуками да и э, посмотреть еще раз как буквы произносится здесь э, написано что как примерно да это вы может быть и сами поймете может быть кто- то вам э, в ваших курсах э, на ваших курсах может кто-то вам это покажет да да, э. Вот, и а, здесь, собственно, будет видео и будет документ. Вот, вчера, если кто не знает, мы летали в Корею а, с помощью сервиса Google Earth. И а, вот, саран, любовь, можем уже перевести. И здесь есть ссылки вот на этот наш а, интерактивный аудиозаписи. Да, также там есть многое другое, просто я а, сам... Сам учу, и поэтому я туда пока еще больше не заходил. И также также также я лично сам пойду в школу корейского языка МИР, которая находится в центре Санкт-Петербурга, на курсы для пенсионеров и инвалидов, потому что у меня инвалидность, и, соответственно, по деньгам мне это будет очень даже хорошо. Вот, на эту, в эту школу корейского языка МИР здесь... Здесь, кстати говоря, и а, ссылку я поставлю. Ссылку я поставлю. Где-то она здесь и есть. Сейчас. Нет, она в другой группе. Объявление школа корейского языка Мир для пенсионеров и инвалидов тоже, в том числе. Вот жду, пока наберется группа и э, хочу пойти вот на эти курсы. Там я думаю и можно будет произношение наладить. Вот всем желаю всем желаю удачи корейский язык с нуля каждый день. До новых встреч.